Сейчас каждая вторая машина, которая приезжает к нам на аукцион, остается у нас. Из кого состоят твои топ-руководители? Нету человека в Германии, кто доставил больше газет, чем я. Не делю жизнь на личную жизнь и работу. У меня есть только жизнь. Бывает ли такое, что ты видишь, что человек в профессиональном росте остановился? То, что ты делаешь, никому не нужно. Как ребятам понять, что они готовы создавать новый бизнес? Мотивация, главная мотивация. Все, что у тебя будет, это результат тебя. Как? Ты сам прошел это обстановление. Я не умею, я не такой, я не предприниматель, это, это не мое. Какие конкретно показатели вы смотрите? Предпринимательство – это свобода. Сегодня в нашей передаче представитель так называемой новой школы бизнеса «Инвестор» и член совета директоров Альфа-банка. Человек, который начал работать с 11 лет, сегодня ему 35 лет, он является автором проектов Купи VIP, CarPrice, CarFix, а также инвестором некоторых других проектов. Помимо того, что он человек делал сам, также он является осознанным и старается нести свои успешные действия, можно так сказать, в массы, нести их тем людям, которые хотят реализоваться, хотят стать предпринимателями, хотят стать высшими руководителями и лидерами в своих компаниях. И поэтому мы решили пригласить его и попросить ответить нам на животрепещущие вопросы, которые мы продолжаем получать от зрителей нашей передачи. Добрый день, Оскар. Здравствуй, Оскар. Оскар, я начну сразу с берегов карьер. Мы знаем, что во всех компаниях, которыми ты руководишь mm -hmm. или владеешь, которыми более 6 тысяч сотрудников, из какого числа или из кого состоят твои топ-руководители, которые в реальности всем этим занимаются, и где ты их находишь? В основном я работаю с предпринимателями. Да, соответственно, я хочу стоять рядом с очень амбициозными, очень целеустремленными, сильными личностями предпринимателей. Да, соответственно, почти во всех моих компаниях э, те люди, которые там принимают ключевые решения это предприниматели со акционеры мои партнеры соответственно это партнерская партнерская модель да? и работаю в первую очередь с предпринимателями ну, есть люди друг... уже не предпринимательского мышления которые могут строить большие, рабочие системы, да, mm -hmm. когда у тебя вся энергия уходит на ежедневное, на, на процессы, систематизацию, управление, внутренняя работа, когда уже бизнес-девелопмент не ключевой фактор успеха, mm -hmm. а более другие вещи, и mm -hmm. в принципе вот есть у, очень успешные как бы, управленцы да, в некоторых компаниях, но там тоже обязательно мы даем опцион, ну это mm -hmm. доля в компании, потому что все равно в конечном итоге я зарабатываю от стоимости акций компании. И Я хочу, чтобы все, кто со мной, э, имели ту же самую валюту, да, соответственно, чтобы мы работали на одно и то же. Из за этого в принципе э, я как бы ну, я люблю только предпринимателей, вот именно как э, партнеров для создания нового. И, э, а как я их нахожу? Это э, ну, во-первых, я живу очень активную жизнь да, и встречаю очень много людей. Я встречаю в год минимум 10 тысяч человек новых, да, как бы, и это очень большой труд, это очень большая работа, и везде отмечаю людей, которые ну, выдающиеся, которые не средние. Почти все партнеры, которые у меня сейчас есть, это люди, с которыми я либо уже сотрудничал, вот, и, и мои последние инвестиции тоже в людей, с которыми я работал, я видел их в действии, в бою. Типа, просто когда я приехал в Россию, да, в 2007 году, я никого не знал, я тогда просто был вынужден, ну, просто свою интуицию доверить и очень быстро ну, тестировать людей а сейчас у меня уже ну, не так много да, 9 лет но за 9 лет я отметил для себя достаточно большое количество людей и уже это, это проверенные в практике а был ли такой случай когда ты дал кому-то шанс может быть даже в ситуации когда другие не дали было и этот человек воспользовался этим шансом и добился каких-то конкретных результатов или успеха. Вообще моя ключевая, одна из моих ключевых философий ⁇ это давать людям шанс. Да? Есть просто два подхода. Один… Ты берешь, Интересный. у тебя есть задача, ты берешь людей, которые уже решали такие задачи, да, просто опыт, берешь опыт и внедряешь себя, да. есть второй подход, ты даешь шанс, да, человек, ты просто смотришь на какие-то личностные характеристики, на характер, на, на мышление человека, да, и веришь в то, что все, что нужно сделать, он сделает, а все, что нужно выучить, он выучит, мотивация, главная мотивация, да, я... Вот так люблю, потому что когда человек уже ну, 10 раз что-то сделал, да, или у него часто опыт есть, все есть, но ну, мотивация уже не совсем такая. И, и вот этот багаж, он в том числе часто устаревает. Я получил в своей жизни очень много положительных, больших результатов, давая людям шанс. Сейчас моя самая успешная инвестиция в Германии, моя, это, ну, компания уже приближается к миллиарду, я вложил этого человека в момент максимального страха максимального краха была у него компания которая обанкротилась и он там была большая там был не маленький такой маленький крах а там был титаник там просто очень большая компания э, исчезла и был ну, сумасшедшая ситуация да? очень большая боль была очень много э, ну, плохих эмоций и так далее в этот момент я его поддержал я ему просто сказал, ну, если ты будешь делать что-то новое, я в любой момент готов тебя поддержать. И так и случилось. Я, ему, я еще ему дал деньги до того, как он сказал мне, что он будет делать. Я просто верил в его человеческую энергию, восстановиться после этого. Да? Когда мы создавали Карпрайс, э, тоже очень долго э, пытался найти как бы, более опытную команду. Потом была команда, они в конечном итоге отвалилась команда, потому что они не могли преодолеть страх. Они в какой-то момент ко мне пришли и сказали, «Оскар, ну не можем мы уйти со своих работ с высокой зарплатой в предпринимательстве». И в этот момент ко мне пришел в кабинет очень молодой человек, Эдуард, да, который сказал, «Оскар, я хочу тебе помочь это сделать». Ему было только 20 лет. И Эдуард, конечно, ну он, он за один год сделал это просто было феноменально. Да? Без опыта в авторынке, без опыта другого, но он… Человеческая энергия, которая, когда человек имеет шанс кардинально изменить свою жизнь, это самая большая энергия, которая есть. Если у тебя с человеком одинаковые ценности, у тебя намного менее вероятность проблем дальше. Да? Это очень быстро чувствуется обычно. И э, потом, в принципе, я это отношу все к характеру. Характер – это способность преодолеть страх, способность преодолеть трудности, да? в тяжелых ситуациях выходить и так далее саморегулирование способность заставлять себя делать то что надо делать да? я выбираю всегда гиперактивных людей потому что я верю в активность я верю в действие больше всего и то что я не смотрю это конкретно сколько лет он работал в какой-то индустрии какой-то фиктивный опыт какой-то багаж у человека есть страна сингапур Который сделал тотальный рывок И глава Сингапура сказал <смех>, Такую интересную фразу Если вы хотите тотально улучшить результаты И там, победить коррупцию, победить зло какое-то там, которое есть И говорит, посадите трех друзей Вы знаете за что Типа с трех своих друзей близких Посадите их mm -hmm. в тюрьму И они тоже знают за что Вот как, как, как ты считаешь, почему такое он мог сказать? Мне кажется, основное, что в Сингапуре изменили То, что, по моему мнению, сделало прорыв Что у них была культура полная культура не брать риски. Mm -hmm. Не брать риски, потому что если ты потерпел неудачу, это потеря лица, mm -hmm. Бук ну, буквально да, потеря лица, репутация, это конец. Да? Mm -hmm. И они сделали такую э, премию, которая называется, у них премия, э, есть такая птица, которая падает, потом быстро э, поднимается, феникс, э, и они сделали феникс-эворд, и и начали награждать и выделять предпринимателей, которые после большого падения смогли создать что-то очень хорошее. И они начали их показывать. Очень много людей показывали, что вот человек, у которого были очень большие проблемы, очень большая неудача, он потом сделал это. И, и сам основатель, президент, вручал им эту премию. Да? И когда они, они это делали много-много лет, и поменяли немножко культуру, люди увидели, что это не конец. Да? И есть... Э вот культура брать ошибки, брать риски, создавать, она, она появилась. И у них ключевое это было развитие предпринимательства. Я общался с министром, который там отвечал за этот вопрос. Он сказал, что все прорывы были через развитие предпринимательства. Вовлечение предпринимательства, изменение культуры связано с рисками, с неудачами. И это позволило вот так развиваться. Как ты сам прошел этот этап становления, юношество, вот лет с 16 до 24, что происходило тогда в эти годы, как ты стал профессионалом в финансах, в маркетинге, в людях? У меня было там два трека, первый трек это mm. работа просто, чтобы зарабатывать деньги, mm. я разносил газеты 7 лет. Семь лет я доставлял газеты людям. Нету человека в Германии, кто доставил больше газет, чем я. Это просто, я убил все рекорды, потому что обычно на этой работе остаются полгода, уходит такая, ну, времянка, да, для людей. И второй трек, потом я пришел работать на склад, склад напитков, ну, вот это просто собирали заказы для ресторанов, для отелей и так далее. На эти треки я накладывал другие способы, где я уже брал риски, да, соответственно, это был трек, где ты отдаешь свое время и получаешь деньги, да, а параллельно я развивал другие треки, да, чтобы я уже... другие способы зарабатывать деньги. Там было минимум 30 разных способов. Да? Ну, например, брали велосипеды поломанные, из 10 поломанных собирали 2 рабочих, да, как бы и продавали. В Германии есть такой день, когда все немцы выставляют весь свой мусор, шпермль называется. Один день все выставляют. А для нас это был... День нашей закупки. за мы весь все собирали все поломанные машинки на управление, потом меняли, ну там и так далее, собирали одну рабочую, продавали. Кроме того, что я разносил газеты, я понял, что я могу продавать подписки на новые журналы. И за каждую подписку, которую я продал, я получал 50 марок. А 50 марок это было... Ну, много, да, для этого, чтобы получить 50 марок, надо разнести там 2000 газет, да, И как бы, а, а так ты продал одну подписку, получил столько же. И я начал продавать там 20-30 подписок в месяц. Потом появились компьютеры, я был первый, у кого был компьютер, ну, создавали создавали диски производили вот эти э, на, на каждом диске было 1 и 4 мегабайт и там можно было там поместить какие-то игры как и что-то и продавать их да потом появились cd сначала когда ну сиди появился был э, способ создания сиди можно одну сиди в час да и мы как бы вот печатали потом появилось 10 компьютеров мы печатали вот эти разные ну и продавали вот, и потом Одно за другим, за другим, за другим. И постоянно это все параллельно. У меня был трек работа и трек предпринимательства. И постоянно искали новые вещи. Когда я поехал в Америку, я прожил год в Америке, я уже, когда вернулся, я уже хотел делать что-то более серьезное. Я уже зарегистрировал компанию. Но потом у меня тоже было три основных активности. Первое, спортивное питание, я продавал спортивное питание. Потом там конкуренция увеличилась, стало невозможно зарабатывать деньги в спортивном питании. Мне надо было, У меня была идея, в каких товарах есть большая маржа и тут я смотрю ночью телевизор, вижу На телемагазин да, uh -huh. и, и понял, что все, что продается через телевизор, это там по определению должна быть большая маржа. Такая идея. Я начал продавать те же самые товары, как продаются в телемагазинах, через интернет. Я создал ну, сайт As TV, потом были строительные материалы, потом мы начали продавать компьютеры бизнесом, объединять их в сеть. Ну, и вот это уже была настоящая компания. Кстати, эта компания э, дошла до оборота 100 тысяч евро в месяц. Это уже было, так, ну, это уже было серьезно. Да, для, я был молодой, я, мне было 19-20 лет. Я уже зарабатывал много. Можно ли сказать так, что твое предпринимательство и развитие вот этого предпринимательского инстинкта внутри, оно как раз примерно одновременно пришло с компьютерами, с интернетом. 100 инициативность. Как развивать инициативность? Да? Мне кажется, единственное, что развивает инициативность, это инициатива. Да? Я называю это «сделай что-нибудь». Да? Люди mm -hmm. очень часто думают, думают, думают и думают еще, сделать что-нибудь, какое-то действие. действие. приводит к следующему действию, дорога покажет тебе цель. Большие действия рождаются через маленькие действия. В этого... ошибочные к действия. И вообще эти ошибки не играют роль, да, потому что ты должен, без этих ошибок ты не можешь просто готовиться, готовиться, готовиться, готовиться, а потом сделать один идеальный выстрел и все, mm -hmm. и, по и потом успех. Редко такое бывает. Ну, мне даже жалко таких людей, у которых так бывает, потому что у них может и крыша поехать. да, как бы Человек, который видел только успех, один успех, это опасный человек. Но так не происходит по, по факту. Самая главная рекомендация, люди, которые хотят развивать инициативность, не обязательно слишком там, долго отбирать действия, а действовать. Очень-очень мощно, когда ты начинаешь просто ну, двигаться, ты увидишь то, часть, что да. ты никогда не увидел. И когда ты упирался в то, что что-то не шло, ты просто брал и говорил «Окей, значит, это не идет, я пойду придумаю что-то еще». А как вот человеку понять, что он уперся в потолок какого-то личностного развития или в, в, или его, в его компания? Да, или в, бизнес. в бизнесе, который при, при, на, нужно закрывать. Очевидно чувство, что то, что ты делаешь, Никому не нужно. И продолжать делать то же самое и ожидать другой результат да. – это сумасшествие. Это Эйнштейн уже сказал, это физика, но в принципе то же самое в бизнесе. Проблема у людей да, – это делать, потому что сама личность, ну, сама идентификация привязана к проекту, и у них ощущение, что если я закрою проект, это как, ну, как смерть. Нужно понимать, что, например, это очень важно для молодых людей, да, если ты сделал плохой бизнес какой-то, да, это не значит, что ты плохой. Что это значит? Если ты создал, если ты действовал, если ты хорошо вышел на рынок, начал продавать, собрал команду, собрал ресурсы, но потом это оказалось, например, по разным причинам, бизнес умирает, по очень разным. Если ты оказалось невостребованным, это не значит, что ты плохой. Самооценка, уверенность в себе – После, после неудачи падает, да. Потому что у них появляются какие-то мысли: вот я не умею, я не такой, я не предприниматель, это, это не мое, это, у меня какие-то а, ограничения, и человек делает себя и, инвалидом. Да? Я, я, я, ко мне приходят люди, говорят, я говорю, ну, почему бизнес закрылся? Он говорит: я не продажник. Да? Соответственно, че, а когда предприниматель говорит, я не люблю продавать. Это тоже, ну, для меня это выглядит, ну, как человек с инвалидностью. Мне кажется, когда человек чувствует апатию или депрессию, или отсутствие энергии, да, что уходит много энергии, хочется больше спать, усталость часто, да, это часто знак, что надо что-то менять, да, потому что это как раз вот тот потолок. Когда я приехал в Москву, и мы жили всей семьей, я уже стал отцом, у меня был ребенок, мы жили в комнате, как вот меньше вот этой студии, и потолок был 2 метра, потому что это было даже не квартира, это был какой-то чердак переделанный, да? Очевидно было мне, что мне надо что-то менять. А когда у тебя уже успех, когда ты уже, ну, например, вышел в среднее, да, вот, образно говоря, у тебя более-менее, ты живешь какой в какой-то там двухкомнатной нормальной квартире, и у тебя более-менее средние результаты, но ты не боишься менять что-то, потому что вроде уже не так плохо, да, ну или может быть даже у тебя успех. Представляешься, самое сложное, что если у тебя успех, а, а потом тебе надо меняться, и ты боишься потерять этот успех. Ты стал заложником своего успеха, mm -hmm. да, твой успех на, на этом уровне, Главный барьер для твоего успеха на этом уровне. Потом, ломая это, да, как бы, если ты чувствуешь, что э, нет смысла в своих действиях, там, сомневаешься и так далее, надо просто подумать, кто я, что я хочу, какие у меня цели, 5 лет, 10 лет, жизнь. Часто вот, как раз потолок выражается так. У человека есть неопределенность в картине о себе. Да? Кто он сейчас, кем он хочет быть. Не, нету определенности, нету четкости, нету четкости. И так, тогда любые действия ты не понимаешь, это это хорошо или плохо. Ну и, и, и часто люди боятся эти вопросы отвечать, потому что кажется, что это на всю жизнь. Типа Я стану врачом, да, или я хочу быть там, ну, спасателем или что-то. Но на самом деле это не на всю жизнь. Ты просто принимаешь решение сейчас, это тебе дает определенность на пять лет, но потом через пять лет ты можешь решить, что ты будешь не только врачом, но ты будешь еще кем-то, да, да. Когда ты реально понял, что ты э, хочешь создавать свой бизнес, и как э, ребятам понять, что они готовы создавать новый бизнес? Во-первых, нас так воспитывали, да, как бы, бабушки, дедушки, родители всегда говорили, как бы, все, что, если ты хочешь что-то достигнуть, ты должен сделать пять раз больше, чем все остальные. Потому что мы были мигранты, мы были меньшинство, и мы должны были, чтобы то же самое получить, работать в пять раз больше. Не важно, что ты имеешь, важно, что ты умеешь. Да? И вот важно развивать свои умения. Не важно, что у тебя есть, важно, кто ты есть. Да? Из-за этого стать кем-то, это по сути предпринимательство. И потом, конечно, у нас была действительно такая идея, что нас никто на работу не возьмет. Ну, надо понимать просто, это, это философия беженцев. Тебя никто не ждет. И никто если ты, например, язык знаешь хуже, да, и так далее, получается э, вынужденное предпринимательство. Потому что на работу не, не берут на хорошую, да, только вот там грузчиком поработать или на складе, или газеты разносить. Все, что у тебя будет, это результат тебя. Ты сам себя сделал. Самые большие потребности, которые я, вот мои, мои базовые, да, свобода, любовь предпринимательство это свобода вот у вас стоят шахматы да какой надо делать ход в шахматах тот ход который дает тебе максимальную свободу будущего и также для предпринимателя я для себя делал все ходы в жизни так чтобы я оптимизировал свою свободу будущего я абсолютно не хотел зависеть от начальника для меня у меня был гигантский страх очень большой страх что моя жизнь зависит от человека, который может по каким-либо причинам, мне непонятным, его субъективная, абсолютно просто точка зрения сказать, а я считаю, что Оскар плохой. Ты говоришь про системность, про то, что очень важно быть системным. На форуме трансформация, пожалуй, гигантское количество людей поняли, что бедный человек от богатого и успешного отличается именно системностью. Что в твоем случае значит системность? Что есть личная системность, что есть системность бизнеса? Системность это присутствие план, план-факт, дедлайны, ответственность, мотивация, что все вот этот вещи, которые мы обсуждали и они как бы надо, надо получать удовольствие от построения системы mm -hmm. система которая именно как институт воспроизводит какие-то вещи но ну, это машина это машиностроение да как бы образно говоря системность она действительно позволяет намного больше делать шагов быстрее и создавать очень большие системы точки зрения выбора направления бизнеса, много кто из ребят пишет, чем мне заниматься, как выбрать вид либо бизнеса, либо вообще профессию, в которую себя посвятить. Вот можешь дать какое-нибудь нестандартное там решение или здесь стандартно попробовать как эту ситуацию решить. из первый базовый уровень, да, когда ты решаешь куда. Да, есть еще такой опция, опция никуда, вообще никуда. Да. у меня вот ей был знакомый, он очень долго выбирал себе университет. Либо математику изучать, либо бизнес, либо маркетинг. Ну, там, выбирал, да? И очень много со мной советовался, какое направление выбрать. Потом остановился на математике и сказал, «Все-таки математика не мое». И что он в конечном итоге делал? Ничего. Я ему позвонил и сказал, Любой из этих трех вариантов был лучше, лучше чем, чем делать ничего. А вариант бездействия это самая высокая стоимость. Да? В принципе, то же самое в бизнесе. Да? Там, э, большинство людей все-таки застревают на уровне бездействия. Сейчас у нас феноменальное время. Вот то, что мы сейчас проходим. Время, в котором мы живем, это предпринимательский рай. Да? Это, это такого периода Никогда не, не было еще в истории. Нет. Не было, да? Это просто. Полная пересборка всех экономик мира, да? когда у тебя вот раньше, Сегментация да? сумасшедшая, раньше да? была новая экономика и старая экономика, да? а теперь новая и старая экономика, они сошлись в одну экономику и происходит полная дигитализация. До 2025 года, от сегодня до 2025 года будет создана 25 триллионов долларов новой капитализации, да? новой ценности. ценности. И большинство из этой новой ценности будет это дигитализация больших рынков. Самые две большие ошибки при выборе бизнес-модели. Первое – отталкиваться от того, что у тебя есть. Предпринимательство, Предпринимательство. – это преследование возможностей, без учета ресурсов, которые ты в данный момент контролируешь. Знаешь, мне очень много людей пишут, у меня 500 тысяч рублей, что с этим сделать? Ну, какой бизнес открыть? Если ты начинаешь от идеи, у меня 500 тысяч рублей, это очень ошибочное мышление, это ошибка. Потому что нужно начинать от возможности. Что нужно создать в мире? Что нужно людям? Какую очень ценную компанию будущего никто не строит? Вот через 10 лет будут новые крупные компании. Какие они? И кто? Почему? Ну, где те компании, которые никто не строит? И э, брать возможность, а ресурсы подтянутся. Да? Вот эти 500 тысяч рублей или все, что нужно, они потянутся туда, где есть энергия, стремление к большой цели. Вторая ошибка она в недооценке размера рынка. Да? Часто люди заходят ну, туда, то, что вижу, то и делают. Да? Как и часто то, что видимо, это не самые большие рынки. Да, потому да? что спроса может не быть, потому что предложений нет. Да. Вот все, например, видят музыку, да? а на самом деле рынок музыки в России очень маленький. В связи с этим, дорогие наши зрители, сделайте сейчас упражнение и напишите 10 видов компаний, которые, на ваш взгляд, являются гигантскими в будущем, очень важными, очень нужными, которые сейчас не делает никто. Проведите время, сделайте исследование для себя, начните мыслить этим критерием, который только что подсказал Оскар. Вот что ты сам делаешь как э, лидер для того, чтобы технологии, которыми пользуется компания были передовыми? Главное преимущество молодой компании, что у нее нет вот этого наследственного большого куска, да, который мы начинаем с белого листа и, конечно, используем новейшие технологии, которые сейчас есть. И это большое преимущество. Но только до того момента, когда пришла новая, и надо вот эта готовность меняться, э, гибкость э, да, как раз делается через культуру компании. В культу компания должна иметь культуру, где приветствуются изменения, перемены. Да, как бы, в том числе там, брать риски, создавать новые траектории. Вот я пытаюсь во всех своих компаниях э, ну, создавать культуру, в которой э, могут жить внутренние предприниматели, да, создавать новые. Вот это для меня, кроме системности, еще важно позитивная созидательность. Да? Вот такая идти. И я называю это стратегия действия что ты не, не то что там сел сделал глубокую аналитику подумал про все сделал пятилетний план и потом просто его исполняешь а стратегия через действие ты действуешь и через действие ты ну, познаешь вот это весь мир и начинаешь делать траекторию вот это вот это тоже нужно развивать да, вот эта адаптивность но смотри очень просто системность или не системность там да? кто-то говорит на настрой компании как организм кто-то как семью надо конечно стараться Идти в емкие истории, да, ну, где есть большая емкость, большие индустрии. Это, э, я, вот это часто встречаемая ошибка, когда люди делают изначально очень ограничения, либо географическое ограничение, либо бизнес-модель очень ограниченная. Это, конечно, не позволяет потянуть те ресурсы, которые нужны, чтобы осуществить. Я просто не могу все строить, но есть вещи, которые, я считаю, надо делать. Да. Первое, надо делать платформы. Да, соответственно, создавать платформы, на которых работают другие сущности. Да? Не создавать сущность конкретную, а создавать платформу, на которой могут жить другие Ну, сущ... для примера, YouTube да, — это платформа. Да, YouTube — это платформа. Они не создают, но они создали платформу. Вот это, кстати, вот супер пример да но то же самое как YouTube, можно делать во всех индустриях дауды вот car price yeah, это пример. цифровой дистрибьютор подержанных машин второе это например э, системы которые соединяют производители продуктов питания с потребителями продуктов питания не только по конечным но и в том числе рестораны отели есть фрагментированный рынок сколько есть в россии производителей продуктов питания, очень много, да, Ре реально очень много. Фермеры разные, маленькие, большие, крупные, переработчики. и сколько есть потребителей, тоже очень много, да. И вот, вот такие рынки, они на платформах оживают, да. Часто люди боятся, люди боят, думают, а почему я буду тем человеком, да, кто это создал. Да? Кстати, это очень серьезное ограничение. А, да, это, это знаешь, это вот а почему да там какой там вот, почему я, который приехал в Россию, просто никто здесь ни одного человека не знал и так далее. Почему я смог создать там КупиВип, потом Карпрайс и так далее. Почему? Потому что все так начинается. Начинается не от того, что у тебя есть 500 тысяч рублей, а начинается от того, что у тебя есть амбиции сделать что-то большое, да, и вот не стесняться, не стесняться больших амбициозных проектов, и при этом все равно можно начинать с маленького, да, можно сначала создать э, там, аренду строительной техники в одном городе, потом на другие города, да? и постепенно построить большую систему. Как человеку в себе развить системность, то есть как стать более системным профессионалом или более системным человеком? Чтобы была какая-то система нужно mm -hmm. знать, что ты хочешь иметь на mm -hmm. выходе. А когда ты не знаешь, что ты хочешь иметь на выходе, тогда появляется вот такая ощущаемая бессистемность, это такая ну, безнаправленность, когда человек потерян, как художник в поиске себя, да, х, х, ходит по пляжу или по Москве, смотрит в, в небо или что-то. Из-за этого э, и появляется хаотичность, лень и другие вещи, mm -hmm. да? А когда у тебя сформулирован продукт, который хочешь создать, Тогда все становится проще. Для всех наших зрителей одно задание. Напишите, что вы хотите. Выберите одну, или две, или три задачи, которые можно было бы измерить. Напишите как вы могли бы эту задачу достичь, то есть какие действия необходимо выполнить. И как вы будете измерять, что вы приближаетесь к этой задаче, то есть как вы будете понимать, что вы прогрессируете. И как говорил Оскар, придумайте ритуал, при помощи которого вы будете собираться и штурмить вместе с теми людьми, с которыми вы двигаетесь к этим задачам. И очень важное, как вывод из всего, что говорил Оскар, Попробуйте не двигаться парадигмой своего прошлого, а попробуйте прямо сейчас смоделировать абсолютно другое будущее. Не глядя на свое прошлое, вы не ограничиваете себя, не будьте сами собственным ограничителем. И постарайтесь поставить цель таким образом, чтобы эта задача была сверхзадачей. Потому что тогда, задавая вопросы, что нужно, чтобы это сделать, вы получите новые идеи и новые действия. И тогда у вас есть шанс выйти на совершенно другие результаты. Действительно, любой человек может стать предпринимателем? Или действительно любой человек должен им становиться? И может ли быть предприниматель внутри бизнеса? Потому что ты скажешь сам, что ты из таких людей строишь свою команду. Любой человек может сам себя сделать. Да? Теперь вопрос, может ли любой стать любым? Скорее всего, если мы говорим про чемпионов, если мы говорим, например, там, чемпион мира, самый лучший там, футболист или самый лучший хокейст или самый лучший. Там обычно сочетание всего. Соответственно, там есть дисциплина, питание, генетика, правильные обстоятельства, везение. Да? Все совместно, если ты возьмешь любой из этих элементов, уже не будет чемпиона. Генетика играет большую роль. Без генетики ты не можешь стать им, да. Но э, ты можешь достаточно сильно продвинуться в бодибилдинге. Скорее всего, каждый может войти в топ 1 мира, да, а вот чемпионом абсолютным. Чтобы абсолютным чемпионом быть, должно быть все составляющие. То же самое в бизнесе. Бизнес, который становится абсолютным чемпионом, как в России Яндекс, там, Авито, это, CarPrice. Когда мы говорим про абсолютных чемпионов, конечно, есть ограничения, да, вот, но они, они, эти ограничения, они вступают на таком высоком уровне. Когда ты будешь на этом уровне, это все равно очень уважительно, да, соответственно, из-за этого все равно, если взять, возьмешь, например, да, как бы людей даже с ограничениями, физическими ограничениями, да, просто физические ограничения. Но они все равно могут достигнуть ну, и в спорте, и в бизнесе сумасшедших результатов. Это Ленс Армстронг, ему там рак диагноз, да? Да, три раза диагноз. И да. Все, в принципе, он мог бы сказать, это конец. Что он сказал? Победить. Это мой шанс стать героем. Человек, который после рака смог еще раз победить Тур-де-Франс. Кто победил в Тур-де-Франс после того, как болел раком? Никто вот эта идея, она мне так попала в сердце, когда у меня какая-то большая неудача, да, как бы когда вот, понимаешь, вот у нас был, например, декабрь 2014 -го года, просто ну, феноменальной сложности, да, вот просто столько всего плохого произошло, что в какой-то момент у меня был груз, как будто на мне лежат 5 тонн цемента, да? я просто... и потом я когда вот так лежал уже закрученный, я подумал, мне выпал шанс стать героем. Да, потому что если я выкручусь из этого, это вообще будет супер круто. Да? Меня трогают истории, когда человек делал что-то вопреки. Да, как бы есть какая-то не просто такая линейная. он родился очень сильным, генетически там, богатым, да, стал чем-то. Но это неинтересно. На ютубе есть видео, когда есть такой папа, у него ребенок больной, down, down syndrome. И он с ним вместе бегает, делает триатлоны. Он вместе с ним плавает, он вместе с ним на велосипеде едет и бегает полностью своим ребенком больным. У меня это вызывает глубокое чувство уважения, потому что ему, ему случилось так, что у него родился больной ребенок. Но он это не, он сказал, что это мой шанс показать миру, что все можно, все возможно. И вот есть кадры, когда он как счастливый, там, в финиш приходит. И такое счастье, и это, мотив, это он больше звезда, чем тот, который пришел первый. Из-за этого у нас, у всем России, у нас выпал шанс стать героями, потому что у нас такой кризис был, что все, кто выйдут из этого это, это большое достижение. Как считаешь, что России нужно сделать, чтобы Россия стала реально процветающей гораздо быстрее в геометрической прогрессии нации? Как можно сделать больше с тем, что есть? Я вообще считаю свой, свой успех в России не результатом вопреки а благодаря, когда мне люди спрашивают, Оскар, как ты стал таким успешным в 28 лет? Я в 28 лет стал миллионером и так далее. Как это? Потому что я жил в России. Не вопреки, а благодаря. В России есть все. И когда я думаю про любые изменения, я вот самый главный вопрос – что можно сделать с тем, что с теми законами, которые есть, с тем доступом к финансированию, с тем с культурой, что можно сделать с тем, что есть? У нас, у нас есть хорошие вещи, плохие вещи, да, конечно, доступ к капиталу меньше, стоимость капитала выше, да, и можно сфокусироваться на это и думать про все вещи, которые невозможно сделать из-за этого. Либо у нас, у нас есть хорошие вещи, отсутствие конкуренции в многих секторах, у нас есть сильные кадры. Если говорить про, например, интернет-бизнес, в России есть уникальные кадры по программированию по искусственному интеллекту по обработке кстати баз данных весь data science россия первое место в мире занимает вот получается свои как можно сделать больше с тем что есть вот с тем что есть как можно больше это это вопрос как раз внутренних настроек мировоззрения и так далее И я думаю в россии есть все мы не сможем изменить результат изменив обстоятельства мы не можем сделать легче мы можем только из людей сделать крепче вот я надеюсь что ваш канал Сделать людей крепче. Где этот рынок мечты? Я работал во всех рынках, которые есть. И все тяжело. Да? Где этот рынок мечты, где все легко? Нету. Только крепкие люди. Из-за этого пожелания только одно, чтобы в России было больше людей крепких, с характером. Скажи, а, а вот, в реальности а, в чем ты считаешь себя глубинным специалистом? Ну, я, я думаю, я вообще ни, ничем не отличаюсь кроме одного я человек действия я у меня количество действий которые я решительные мощные действия которые делаю они существенно выше среднего уровня ну, вот, существенно да я я не думаю что там отличаюсь интеллектом отличаюсь какими-то другими способами да? но я, я действительно эксперт в том как я сам могу себя заставить действовать больше Иногда на самом деле ты прав, да, ты, ты делаешь кучу мелочей, а откладываешь самую важную, сложную вещь. Да, я, я это называю hardest thing first, самую сложную вещь сделать в первую очередь. То, что самое сложное, да, это у меня вот прям принцип стоит в календаре каждый день. Hardest thing first, самое сложное. Потому что потом уже день хорошо пошел. Да. Второе, это, второе, я, конечно, занимаюсь уже 17 лет интернет-бизнесом. Да, соответственно, интернет вот все последние 20 лет каждый год из года в год все меняет да? потом появится мобильный интернет потом следующие платформы внутри платформ и вот это все я знаю что сейчас вот сейчас переломный момент в B2B, да вот если у нас потребители уже достаточно оцифрованы, и потребитель уже большинство своих проблем решает посредством интернета да а ваши слушатели точно вот бизнесы да? Не, не, не, не так много своих проблем решают пока посредством средствам интернета. А сейчас приходит что сейчас руководителями становятся вот такие, как мы. Молодые люди приходят. Сейчас переломный момент. Сейчас э, любой человек, который пришел молодой в ресторан, думает, а почему мы закупаем все, что мы закупаем так? То есть для того, чтобы человеку, э, который там начал бизнес, который есть в свой бизнес, чтобы ему оставаться все время ну, в неком там тренде того, куда идет э, его бизнес, им нужно понимать, где отслеживать новую информацию. Где черпать? Первое, что нужно понимать, что вся эта информация есть. Просто осознать, что это не сейчас мы живем во время, когда вся эта информация доступна. Да? Вот когда я начинал бизнес, не было вот таких передач, как вы делаете. Невозможно было посмотреть людей, которые сделали какие-то вещи. Не было, не было передачи, оп, ничего не было. Сейчас это есть, вот это видео теперь есть, да? соответственно, yeah. оно доступно, но его будут смотреть только те люди, которые задавали правильный вопрос. То же самое по бизнесу. Вся информация есть. А, соответственно, если взять, например, если человек ищет для себя бизнес-модель, он может смотреть, какие есть успешные бизнесы, да? через списки Forbes, Рей рейтинги там инк неважно какие там топ и так далее может смотреть отчеты всех инвестиционных банков goldman sachs джеффрис морган стэнли публикуют это все есть блоги есть да там Tech кранч или типа, другие вот все это есть это нужно понимать на ю сколько всего на ю есть, это же потрясающе да? из-за этого это, этим не пользоваться это грех есть такое понимание как конфронт зла вот когда, знаешь, когда ты видишь зло или ты присутствуешь при каком-то зле, как ты реагируешь то есть? есть вещи, где мы спорим да, хорошо плохо но есть вещи, которые очевидно абс абсолютно сто процентов плохо и хорошо да? mm. и когда представители образно говоря ну люди которые делают ну, сумасшедшие кошмарные вещи да, они часто у них очень большая мотивация стремление а у, у добра такие же должны быть сильные представители и а кто это если не мы да? образно говоря если я я очень сильный человек в 2012 году я основал фонд русской экономики mm -hmm. и это был это для меня это самое яркое событие потому что она у я понял что у меня больше денег чем не нужно и я появилась благодарность просто благодарность очень сильное чувство благодарности я задал вопрос а что я могу сделать для россии и вот тогда я основал вот эту лидерскую программу для людей которые хотят свой бизнес и мне кажется это более системный поступок Бывает ли такое, что ты видишь, что человек в профессиональном росте остановился? Что ты делаешь тогда? И самое главное, как человеку, который нас смотрит сейчас, если он является профессионалом, понять, что надо срочно что-то с этим делать? Очень простой принцип. За действие, которое привело к нежелаемому результату, не увольняю. Mm -hmm. Не за меняю. За бездействие. Безде... Это самое главное. Вот 99,99% ,99 всех людей, которых я менял, за бездействие. Просто отсутствие. Идет отклонение от плана. Нету коррективных действий, нету энергии, нету стремления, да, нету ничего. Вот это самая проблема, да? как бы и, вот, и надо бояться этого больше всего. Действительно тяжело повернуть предпринимателя, когда он сам себя уже списал, либо у него уверенность у себе упала. Вот тогда тяжело, и это, это изменить очень тяжело, а, а вот именно гиперактивность направить через совет директоров в какое-то правильное русло, это, это намного проще. Как ты смотришь на вообще пидарасов? Какое твое отношение? У тебя растут дети, у меня тоже двое детей. Mm -hmm. И как ты смотришь на этот феномен в обществе? И что, как ты считаешь, происходит? У меня первое, что у меня точно нет страха, когда я вижу людей с нестандартной ориентацией. Не, у меня нет такого страха, что вот это во мне вызывает какой-то такой базовый страх. И я вообще считаю, что как бы, ну, есть разные люди да, и просто судить ну, вообще судить не надо да вообще как бы выбирать себе людей нужно не по признакам вот таким да? а по признакам других вот действия характер другие вещи а, те люди которые делают плохие вещи это другое это... Вот, это, вот это кстати на то что нужно обращать внимание что человек делает да? они mm -hmm. даже если вот мне очень нравится фильм форест гамм потому что форест гамм там всегда да, это, очень... э -э глупый тот кто делает глупые вещи И все Точка. К выбору своей супруги или как бы вот к выбору картинки такой, какая у тебя должна была быть супруга или там твоя личная жизнь, ты как-то фантазировал, представлял, как должно быть или это произошло хаотично? Я действительно, у меня очень много энергии шло в это направление, это был такой и у меня было, ну, и я не думаю, что это была осознанность, у меня был некий путь, да, и когда я познакомился со своей женой, это была просто любовь. Это было просто, Я изменил свою жизнь достаточно сильно, да, как бы, потому что э, это была базовая, человеческая, очень сильная любовь. И все, как бы, я на этом моменте я просто кардинально остановил все другие процессы и действительно начал новую жизнь. Да. И когда вся эта энергия, которая раньше шла вот в эти <тем> темы, она перешла в предпринимательство. Как только этот перелом случился, у меня пошла сумасшедшая активность в бизнесе. Потому что эта энергия освободилась. Да? Я думаю, что это нерационально. Это может быть, э, иногда можно делать так, ты просто применяешь к себе э, бизнес-модели. Да? Ну, не, не в теории, а в практике. Пробуй что, третье, четвертое. Не делю жизнь на личную жизнь и работу. У меня есть только жизнь. Да? и есть гармония в жизни разных тем. Да? Соответственно, у меня нету такого деления, вот здесь работа, здесь жизнь, у меня жизнь, одна жизнь. Да? И моя работа мне очень нравится, из этого я не воспринимаю ее как трудозатратную или что-то. Для меня жизнь состоит из четырех блоков. Первое – это любовь, отношения, дружба, партнерство, люди, да? люди, отношения. Второй блок – это здоровье, тело, битальность, способность. Ну, вот, вот эти… Ну, базовые там физическое, психологическое здоровье. Третий блок – это предпринимательство, карьера, финансы, финансовая свобода, без... ну, вот, филантропия, гифбэк – это третий большой блок. И четвертая тема – это э, я, хобби, на что я трачу свое время и так далее. Да, личные вопросы. И вот эти четыре блока у меня так, что когда у меня эти блоки не в гармонии, а какой-то блок сильно отстает – я испытываю очень большой дискомфорт. А дальше уже, если у тебя эмоции, которые я хочу, это радость и счастье и так далее, там, там уже намного сильнее работают отнош... главные отношения в нашей жизни, супруга, друзья намного сильнее влияют на, на качество жизни. Из-за этого я, я вот играю в триатлон, соответственно, я не моно-человек, не монолайнер, не только спорт, не только бизнес, не только семья, я э, сбалансированно в гармонии стараюсь. Реализ... Ну, тренировать все виды спорта. Соответственно, я свое время распределяю по блокам. мой первое хобби – это достижение цели. Я люблю ставить какую-то цель ее достигать. Это мой хобби. Просто мне, мне очень нравится сам процесс. Да? Вот Недавно поставил себе цель сделать сальто назад. Да? И от первого приземления на голове, потом со временем, со временем начало получать... Мне... И потом сделал сайт, мне это принесло радость. Да? Как вот такая, может быть, глупая вещь, но это мой хобби. Да? Я люблю так делать. Ставить какую-то цель, выучить новое, что-то. У меня есть период, когда я делал самопожертвование. Я только работал. Только работал, только работал. Пять лет. Каждый день, с утра до ночи, каждый день. Не было, я вот эти три других блока добавил только после того, когда я, случилось две вещи. Я врезался в стенку здоровья, и у меня был очень, ну, я чуть не умер. Второе, это совпало еще с моментом, когда я обеспечил семью. Семья уже была обеспечена, да? Моя семья, я точно знал, что на всю жизнь хватит денег, чтобы жить Нормально, даже имея троих детей. Каждый человек как-то находит себя как выплескивать стресс. Шопинг, блядство, алкоголь, наркотики, футбол, картинг, ну, совсем разные. Что стало твоим хобби? В 2012 году я уже... ну, это были, были стрессовые ситуации, когда это переходило какие-то границы, да. И вопрос... Потом, что изменилось у меня, я стал отцом второй раз я уже понял что я мое здоровье не принадлежит мне mm -hmm. мое здоровье а, принадлежит моим детям вообще очень мне помогает думать про своих дедушек от, ну, родителей, про своих детей когда я вижу вот эту цепочку это дает мне очень много сил с точки зрения правильного поведения да, как бы, и однозначно я убрал вот эти я работал системно чтобы убрать заедание стресса через еду что еда должна как как бензин в машине до да, для энергии а не для стресса и так далее сто процентов полностью убрал из расчета алкоголь сейчас для меня работает медитация да, как бы медитация осознанность она сейчас для меня такой первый рефлекс есть ли в каких-то из твоих компаниях конкретная аналитика? Какие конкретно показатели вы смотрите и, может быть, как вы их считаете и что это дает? Так как у меня все бизнесы цифровые, они полностью Так Видно все. Да? Соответственно, в принципе, данные, есть очень много данных. Да? Потом только вопрос, как их собрать и сделать их полезными. Объединить да? и сделать да. полезными. И сейчас технологии, которые сейчас существуют, вот Power BI, вот эти... Tools, они они очень мощные сначала мы закладываем правильную архитектуру баз данных чтобы эти данные накапливались, ну, да? есть, э, э, да. Чтобы собирать второе потом э, настраивается система которая это все со, со, собирает и по кубам да и потом можно в лю, любой человек получает э, ну, возможность посмотреть все данные в любых разрезах которые ему нужны все известно и корреляция NPS с другими А как у вас считается NPS то есть как вы как вы получаете от клиента оценку ну, у нас есть два первое это опрос классический NPS опрос да те же вопросы и второе это наша конверсия из тех кто приехал на аукцион сколько оставили у нас машин сейчас каждая вторая машина которая приезжает к нам на аукцион, остается у нас. А То есть у вас есть же, получается, тот, кто продает через вас, и тот, кто mm -hmm. вас покупает. Да. И вот эти Да, конечно. Которые, и человек, мы же аукцион делаем до выкупа, и да. человек, который получает результат аукциона, он, если он доволен результатом, вот он и оставил машину, правильно? Mm -hmm. Очень простой показатель. Mm -hmm. Часто, например, если ты, например, делаешь маркетплейс, очень важно, например, финансы очень долго не двигаются. Сначала растут количество объявлений. Да? У тебя растет ликвидность торговой площадки намного быстрее, чем растут оборот. А потом оборот взлетает. Да? Ликвидность растет, оборот стоит. А потом, когда ликвидность доходит до точки критической массы монетизация очень быстро и за этого если ты будешь смотреть на деньги кажется что все плохо на самом деле если смотреть на драйвера там все хорошо да? либо если там нехорошо тебе э, оборот тоже скоро начнет падать если ликвидность падает оборот еще высокий да по накатанный он тоже ну такие лидинг э, лидирующие индикаторы да? я точно верю в KPI. в любом что я делаю четыре пункта видение действие, какие действия приведут к, тому, к этому видению. Третье, как, как мы будем знать, что мы идем к что этому видению? Правильно. Какие показатели? Определили, раз, два, три. Вот эти показатели. И четвертое, это все забывают, это ритуал. Ритуал, когда мы смотрим на эти цифры. Кто в компании должен э, думать о том, какие KPI для каждого конкретного направления или департамента ну, как бы выстраивать? Ну, это вопрос, насколько ты хочешь быть успешным человеком. Если ты хочешь просто быть средним человеком, Тогда делает то, что делают средние люди. В среднем люди не ставят цели. Если ты хочешь быть человеком, перформанс-человеком, да, быть сильным человеком, сам ставь себе цели, сам ставь себе кипяй, сам себя измеряй. Я давление себе, создаю сам себе давление, создаю сам себе точки отчета. Да? Вот я недавно на сцене пообещал, что буду весить 82 килограмм перед 15 тысяч человек. Ну это же, что я себе создал? Я создал себе давление, да? То есть давление. Ты тогда весил 100 Не, ну да я уже тогда да. спустился до 88, но не мог пробить границу 88. Я на 88 застрял. Почему я на 88 застрял? Потому что уже не так плохо. Стал, да. Уже не так плохо. В принципе, 88 это уже, знаешь, я такой, э, можно и ну, уже не мешает. Человек, который сам специально поставил, намного более эффективен, чем сверху. Когда человек все результаты, которые происходят, привязывает к самооценке, тогда и происходит то боль. Да, если ты, образно говоря, не выполнил KPI, это значит, ты плохой. Люди испытывают гигантскую боль, когда падает уверенность в себе, когда падает самоидентичность, когда появляются страхи, когда проявляются такие экст экстенциальные страхи, да, что все, это конец, это все двери будут закрыты, я стану там, бездомным или что-то. У меня, например, тоже был знакомый, он достаточно долго не мог похудеть, да, но он не расстраивался, каждый раз, когда он не достигал цели, он просто себе говорил – Хорошо, я нашел еще один способ, который не сработал. Самая главная идея, я все равно найду. Я все равно дойду до цели. Но вот не сработало это. Да? Я нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Самое страшное ⁇ это значение, которое мы придумываем для определенных событий. Эти события сами по себе нейтральны. Если ты закрыл свою компанию... Это, это событие, это ни, ничего не значит, кроме того значения, которое ты сам этому придаешь, да. да? Если ты считаешь, это конец, это финиш, это крах моей жизни, это, я теперь всю оставшуюся жизнь буду только вспоминать этот травматичный момент, когда это уходит, когда, тогда ты просто начинаешь действовать, смотришь, рез... действие, результат, действие, результат, действие, результат, и уходишь от вот этих эмоций постоянно, вот эти базовые страхи, конец, начало и так далее. Оскар, скажи, пожалуйста, что бы мог ты себе сказать, если бы ты был студентом второго, третьего курса университета, э, вот будучи сейчас, не перемещаясь во времени в прошлое, а вот ты сейчас студент третьего курса, что бы ты себе сказал? Ну, я бы себе сказал, что э, вот попробовал донести бы мысль, что э, и ты можешь стать человеком, который может построить любого размера компании. Любого. Это, можно, ты можешь быть тем человеком, который полностью перевернет автомобильный рынок мира. Да? Как бы ставить очень большие цели, очень амбициозные цели. Это, э, и это бы мне сэкономило очень много боли. Сейчас у меня такое состояние, да, что у меня есть фундамент, есть все, чтобы принимать большие решения. А теперь, теперь есть уверенность в себе. Я, я абсолютно уверен, что я могу создать успешный бизнес в Германии абсолютно уверен. Я могу, я абсолютно чувствую четкость и уверенность, что я могу из России создать продукт, который будет пользоваться по всему миру. Я к этому шел слишком долго, есть люди, у которых эта уверенность уже есть изначально. И на самом деле, чем раньше это придет, тем лучше. Оскар создал канал на YouTube, через который он очень детально передает свои успешные действия и мысли. Если вам понравилось это интервью, лично рекомендую на него подписаться. и в этом смысле важно понимать, что сейчас интернет нам позволяет иметь такого человека в своем окружении. И его мысли, словно семена, проникают в ваше сознание и потом дают плоды. Вот в этом смысле как раз годный контент от Оскара. Спасибо большое за это интервью, за те успешные yeah. действия, которые ты передал. Много очень такого yeah. мышления... Такого своего, видно, оно все пережито. Несколько раз даже хотелось тебе поаплодировать. Хочется тебе пожелать удачи, дальше сил и кайфовать от жизни. Жить жизнь, скажем так, а не просто находиться в каком-то процессе. Спасибо, ну, спасибо большое. Вам Круто. большое. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Спасибо.